Здравствуйте, я Игорь Черноусов, приветствую вас на своем YouTube-канале. Это видео я записываю специально для тех, кто интересуется социальными сетями, кто хочет научиться правильно работать, грамотно работать несколькими аккаунтами в одной социальной сети. Я расскажу о профилях Mozilla, как они создаются и настраиваются. Я расскажу, как использовать и настраивать прокси для того, чтобы из одного вашего компьютера вы могли сделать как бы несколько компьютеров, и работать одновременно несколькими аккаунтами в социальных сетях. Естественно, это видео будет интересно для тех, кто использует какие-то средства автоматизации, особенно если вы пользуетесь скриптами iMacros. Я расскажу, как устанавливается iMacros, и главное, как он настраивается, то есть, что необходимо сделать обязательно, для того, чтобы скрипты iMacros работали правильно. Итак, первое, что необходимо сделать, если вы планируете использовать несколько аккаунтов аккаунтов вам необходимо установить на свой компьютер браузер Mozilla. Значит, Mozilla необходимо устанавливать только с официального сайта, как и все другие браузеры. Не устанавливайте браузеры с каких-то сайтов, где вам предлагают что-то бесплатно скачать, либо, например, браузеры с чем-то, вот, например, Яндекс очень настойчиво предлагает качать Mozilla с уже установленным расширением браузера Яндекс. Лучше этого не делать. Потому что вы на свой компьютер устанавливаете нечто, что начинает следить за вами в лучшем случае. Либо, например, сливать какую-то конфиденциальную информацию о вас. То есть вы устанавливаете себе на компьютер какую-то троянскую программу. Ну Только в том случае, если браузер скачивается с какого-то непроверенного, неофициального сайта. Значит, официальный сайт Mozilla <coughs> доступен, если вы наберете в браузере Яндекс, например, ключевое слово Mozilla скачать. Официальный сайт называется Mozilla.org. Он будет первым появляться в списке сайтов, найденных Яндекс. Выглядит он вот таким вот образом. Его русская версия, если вы выберете русский язык, будет именно вот так. Если будет английский, то сайт выглядеть будет немножко по-другому. Все, что вам необходимо сделать, это нажать на кнопочку «Загрузить» бесплатно, скачать файл на свой компьютер. Как это делать, я показывать не буду. Все зависит от того, каким вы браузером пользуетесь. Скачивайте этот файлик в стандартную папку и устанавливайте. Процесс установки очень простой. Я его показывать не буду. Если вы не можете самостоятельно установить браузер на свой компьютер, то есть у вас не хватает технических э, знаний, то лучше дальше это видео не смотреть, потому что дальше пойдут еще специфические технические навыки и вам это будет непонятно. В конце установки на вашем столе, появляется вот такой вот значок браузер Mozilla, то есть вы установили на свой компьютер, с моей точки зрения, лучший интернет-браузер, это Mozilla Firefox. Что необходимо делать дальше? То есть необходимо перейти к созданию профилей, Профили Mozilla. То есть с какой целью создаются профиль, То есть вообще зачем это делается? Вот, например, зачем я создал там 5 профилей для работы в Авито? Какой целью я создавал там 5, даже больше, 7 профилей для работы фейсбуке профили для работы в одноклассников и так далее то есть для чего это все делается это делается не только ради удобства потому что в каждом профиле я работаю каким то одним аккаунтом то есть не требуется каждый раз переавторизовываться вводить логин и пароль но это не самое главное главное что каждый профиль хранит историю куки то есть все что вы делаете все сохраняется все действия, которые осуществляет аккаунт, а со сохраняются в этом профиле только в нем. Это создает видимость идеальной или правильной работы аккаунта в социальной сети. То есть вы, наверное, уже знаете, что сейчас, когда вы пользуетесь тем же самым. Контактом, если вы заходите с разных браузеров, контакт проверяет куки, тип браузера, с которого вы заходите, и если вы чересчур часто все это делаете, вам иногда попросят подтвердить личность, подтвердить телефон и так далее. То есть все это делается ради того, чтобы предотвратить то, что называется угоном или аккаунтом. То есть когда аккаунты бручатся, и с аккаунта начинают работать какие-то непонятные люди. Значит, если вы работаете в одном профиле то вы создаете вообще идеальную ситуацию с точки зрения социальной сети то есть вы абсолютно белый и пушистый но во всяком случае в плане захода или авторизации в социальной сети как создать профили мазилы это можно делать несколькими разными способами я покажу тот способ который которым профили создаю я пожалуйста в начале Четко повторите этот способ. Когда разберетесь, поймете, можете его улучшать или делать как-то по-другому. Первым шагом в создании профиля я копирую ярлычок браузера Mozilla щелкаю правой кнопочкой и например копирую опять же на то же самый рабочий стол. Вот появляется копия ярлыка Mozilla. Я начинаю работать с копией. В первую очередь я его переименовываю. Как вы будете назав... называть профиль Mozilla это лично ваше дело. Я вам рекомендую называть по типу того аккаунта с которого вы будете в этом профиле работать. Для примера я назову его тест. Сейчас Оба этих ярлыка запускают один и тот же профиль, который создает Mozilla при установке на компьютер. Этот профиль называется default, то есть стандартный профиль. Для того чтобы вот этот ярлычок тест запускал именно профиль, тест необходимо изменить свойства этого ярлыка. Необходимо в свойства ярлыка прописать вот такую строку p ключ p запустить менеджер профилей. Затем в двойных кавычках вы пишете название профиля, который нужно запускать. В моем случае это тест. Имя профиля можно писать по-русски, быть длинным, с пробелами и так далее. Все нормально. Имя профиля и заканчивается эта строка командная двумя ключами no remote, то есть неперемещаемый профиль. Значит, все, что вам необходимо сделать, это скопировать эту строчку. Я ее приведу в описании видео, чтобы вы не мучились. Вот скопировал строчку. Вызываю свойства ярлыка правой кнопкой. И сейчас, пожалуйста, будьте очень внимательны. Снимайте выделение, гоните маркер в самый конец строки запуска Firefox. Делайте несколько пробелов, чтобы отделить строку запуска от строки с ключами. Нажал несколько пробелов и теперь просто-напросто вставляю эту строчку. Я нажал Ctrl-V, комбинацию клавиш и строка вставилась. Все. Вот если вы... Ничего не удалили лишнее, то есть не удалили какие-то кавычки одни. Некоторые пытаются эту строку запихнуть под кавычки. То есть этого делать не надо, это будет ошибка. Вот если вы все сделали верно, нажимаете «Применить», нажимаете «Ок» и никаких ошибок не возникает. Окошечко «Свойств» закрывается спокойно, без сообщения об ошибке. Смотрите, что произойдет при первом запуске этого ярлыка. Как я уже сказал, этот ключ говорит Mozilla, запусти мне, пожалуйста, профиль тест. Но этого профиля еще нет, мы его еще не сделали. Поэтому при первом запуске мы попадаем с вами в менеджер аккаунтов Mozilla. Собраны все аккаунты, то есть все профили, которые созданы на данный момент на этом компьютере вы конечно можете даже какие-то профили удалять, переименовывать то есть выбирать профиль и нажимать соответствующую кнопку нам сейчас необходимо профиль тест создать то есть я нажимаю на кнопочку создать и перехожу именно к созданию вот этого профиля тест нажимаю далее очень важный момент в строке введите имя профиля вы должны точно написать имя создаваемого в профиль то есть точно так же как оно у вас написано в командной строке поэтому лучше вот это вот окошечко с командной строкой не закрывать выделить название именно профиля уже без кавычек скопировать его удалить дефолт user и вставить Название создаваемого вами профиль. Обратите внимание, почему каждый профиль Mozilla абсолютно не мешает друг другу. Потому что вся информация по профилю будет храниться в отдельном файле. И только поэтому все куки, все истории, все пароли абсолютно лежит в отдельном независимом файлике. Причем он не перемещается у вас благодаря вот этим двум ключам. И все будет окей. Нажимаю на кнопочку готово. Все. Профиль создан. Теперь чтобы его запустить, я его выбираю в списке созданных профилей и нажимаю на кнопочку запустить Mozilla иногда запускается достаточно долго все зависит от производительности вашего компьютера значит каждый новый профиль Mozilla это все равно что новый установленный на ваш компьютер браузер в этом браузере не установлены никаких расширений никаких дополнений ничего он абсолютно новенький чист поэтому если вы планируете использовать этот браузер например для работы скриптов и макрос каждый созданный профиль профиль Mozilla и вам необходимо установить расширение iMacro. Как я уже и говорил, расширение iMacros желательно, опять же, устанавливать с официального сайта. То есть в строке Яндекс вы можете набрать iMacros, скачать. Официальный сайт называется addon Mozilla. Выглядит он вот таким вот образом. Опять же, строчку на этот сайт я размещу в описании видео. Значит Переходим по этому адресу. Нажимаем на кнопочку «Добавить Firefox». Нажимаем на кнопочку «Установить» и перезапускаем. Профиль перезапускается, и в нем уже появляется расширение iMacros. Как я говорил в начале ролика, для того, чтобы скрипты iMacros работали стабильно, сразу же после установки самого iMacros необходимо его настроить. Как это делается? Заходим в меню Mozilla, нажимаем в правом уголочке на значок, выбираем «Дополнение», выбираем раздел «Расширение», у нас установлено расширение iMacros. Нажимаем на кнопочку Настройки. Что необходимо настраивать? Скорость выполнения. В любом случае ставьте либо среднее, либо медленное. Не оставляйте, пожалуйста, быстрым. И удаляйте, убирайте все галочки, кроме галочки Подсветить объект. Вот все, что у вас помечено галочками, отключаете. Оставляем только одну галочку Подсветить объект нажимаем на кнопочку применить. На этом настройки расширения iMacros закончено. Благодаря вот этим несложным настройкам все ваши скрипты, которыми вы пользуетесь вот сейчас у меня видите, работает скрипт по лайкам постов в Фейсбуке, работает скрипт по Одноклассникам, то есть все работает, все это работающие скрипты iMacros и они работают стабильно. Если вы хотите работать одновременно несколькими аккаунтами в одной и той же социальной сети, например, у вас там 5 аккаунтов в Facebook или там 5 аккаунтов в Одноклассниках. То есть вы хотите одновременно войти, войти во все эти аккаунты и выполнять какие-то действия в каждом из этих аккаунтов. Если вы войдете в 5 аккаунтов Facebook или Одноклассников или любой другой социальной сети с одного и того же IP-адреса, то это может закончиться очень плохо поэтому идеальный вариант чтобы каждый ваш аккаунт заходил социальную сеть с одного IP, со своего IP, и чтобы была такая жесткая привязка аккаунт ip адрес с которого он заходит как это реализовать как поменять адрес своего компьютера в одном из своих роликов я рассказывал как это сделать через VPN доступ но вот в данном случае VPN доступ не решит нашу задачу то есть если я сейчас войду через VPN доступ в интернет то у меня поменяется адрес целиком моего компьютера а я хочу чтобы у меня менялся только адрес в открытом профиле mozilla то есть вот например сейчас вот этот вот аккаунт который работает в фейсбуке он работает с одного IP адреса а вот этот вот аккаунт работает уже совершенно с другого IP адреса у mozilla есть такая классная шикарная возможность благодаря, благодаря которой каждый профиль mozilla может ходить сеть со своего IP адреса. Вот посмотрите для профиля, который я создавал для Авито, я даже прописал с какого адреса у меня осуществляется вход. Ну для того, чтобы не забыть. Ну и рядом подписал город. Значит, как же настроить профиль Мозилы, чтобы он входил в сеть именно со своего IP нужного вам? Это можно сделать используя прокси. Что прокси на канале у меня достаточно много видео. Я покупал прокси в разных местах сейчас вам могу сказать однозначно пожалуйста покупайте прокси только у проверенных продавцов то есть у тех людей которые вам дают гарантию то что этим прокси будете пользоваться только вы люди которые вам однозначно поменяют этот прокси например если вы его после покупки проверяете, и он вас чем-то не устраивает. Я сейчас покупаю прокси вот на этом сайте, прокси селлер. Я не могу сказать, что это там лучший сайт и так далее, но вот я покупаю у них, у них прокси стоят по 100 рублей, я покупаю у них российские прокси, мне много не надо, я покупаю ну, 5-10 прокси, и мне, в принципе, хватает. У этого сайта хорошая техподдержка онлайн. Значит, после того, как вы покупаете прокси, а прокси вы получаете вот в таком вот виде, то есть каждый прокси это конкретный адрес, с которого вы будете работать. Вам для этого прокси дают логин, дают пароль и дают порты, через которые этот прокси работает по каждому протоколу. Все, это вам, все эти данные потребуются вам для того, чтобы прописать прокси в настройках браузера Mozilla. Для того, чтобы настроить прокси, вам необходимо открыть браузер, опять же войти в его меню, правом уголочке выбрать действие теперь уже настройки выбираем дополнительно выбираем сеть закладочку сеть и нажимаем на кнопочку настроить то есть как у вас сейчас будет настраиваться соединение с интернет по умолчанию стоит использовать системные настройки прокси вы выбираете ручная настройка прокси и в строчку где написано http прокси копируете тот адрес который вы купили у своего продавца прокси вот берете этот адрес адрес и копируете вот в эту вот строчку поле порт вы прописываете тот порт через который данный прокси у вас работает порты у разных продавцов разные вы конечно можете руками прописать каждый протокол вот если у вас по разным протоколам разные порты это все можно аккуратненько прописать вот например если бы я хотел правильно настраивать точно настраивать то есть для протокола сокс я бы прописал другой порт но я через этот протокол не так часто работаю поэтому он мне и не нужен поэтому по простоте вы можете нажать на галочку использовать этот прокси для всех протоколов и он автоматически у вас скопируется. Вот из поля не использовать прокси я вам рекомендую удалить все адреса. И обязательно поставить галочку не запрашивать аутентификацию, если пароль был сохранен. Обязательно это сделайте, чтобы ваш прокси не спрашивал у вас каждый раз вот этот логин и пароль, который вы получили. Потому что благодаря логину и паролю только вы можете пользоваться этим прокси. То есть снесли настрой, изменения в настройки Mozilla. Я вам рекомендую закрыть ее и запустить заново. При первом запуске появляется окошко, в котором вы должны ввести ваш логин и пароль, который вы получили, покупая прокси. Если, конечно, у вас индивидуальные прокси, которыми пользуетесь только вы. Если вы прописали в настройках Mozilla какой-то публичный прокси, которым пользуются все подряд, то никаких, естественно, логинов и паролей такие прокси не спрашивают. Логин и пароль запрашивают только те прокси, закрытые прокси приватные прокси прокси которым пользуетесь только вы то есть только я один вхожу вот с этого адреса в интернет конечно это очень удобно это нормальный вариант работы то есть покупая прокси вы как бы эмулируете то есть делаете из одного своего компьютера вот например для работы с авито у меня сделано как будто 5 компьютеров потому что каждый профиль мазилы у меня эмулируют отдельный компьютер с отдельным IP, причем все эти профили я могу запустить одновременно и никаких проблем у меня не будет. Самый простой вариант проверить работоспособность прокси это подкрывать какие-то странички, то есть если все странички будут открываться нормально, без всяких тормозов, Скорость открытия страниц будет точно так же, как и без прокси. Значит, вы купили хороший прокси и можно с ним нормально работать. Для прокси, конечно, есть такой параметр, как скорость ответа. Но опять же, покупая вам говорят, есть ли ограничения по скорости, нет ограничения по скорости. То есть это все уже обговаривается э, конкретно у того человека, у которого вы приобретаете прокси. Я доволен вот этим сайтом, поэтому. И вам рекомендую его. Итак, друзья, надеюсь информация о том, как создавать профили Mozilla, как настраивать iMacros как настраивать прокси и для чего мы все это делаем. Надеюсь, вам понятно. Если у вас возникли какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, их в комментарии к этому видео. Я обязательно отвечу. На все комментарии, которые пишутся у меня на канале, я отвечаю. В личных сообщениях, в социальных сетях, в скайпе, но ну, извините, у меня не всегда находится время, потому что вопросы чаще всего одинаковые. Большое всем спасибо. Пользуясь случаем, опять же, приглашаю вас на свой тренинг. Партнерские продажи для новичков. Тренинг честный, тренинг обновляемый. Ссылки вы найдете опять же в описании этого видео. Всем спасибо, до свидания.